И снова всем привет! С вами канал Master Pro. Сегодня мы обсудим такую вещь, как задние линки, стабилизаторы поперечной устойчивости именно на заднюю ось на Toyota Karina Corona. У кого как, как модель называется? Но в данном случае это у нас Toyota Karina 2 кузове корона зубатка, и проблема такая, у многих наверняка сталкивались с такой бедой, что катайтесь по ровной дороге, по ровной трассе, проблем вы никаких особо не видите. Но как только вы заезжаете на неровную поверхность, это может быть грунтовая дорога или там ямки, и начинают какие-то стуки, стуки, как будто стуки по кузову, вы чувствуете, что что-то стучит на задней оси на задних колесах вы не понимаете что такое просто начинает постукивать поначалу все вы можете представить что тут там стойку пробила там что-то сюда что-то задевает но я вам сейчас покажу одну из причин которая может являться именно за штуки на задней оси ну и начнем с того что Естественно, каждый человек, который начинает думать, что же у него за проблема такая случилась и у него постукивание, но на задней оси. Так я вам покажу, что это за постукивание. А вот они подстукивание. Вот она, линька заднего стабилизатора. И вот такая вот проблема. Вы едете на неровной дороге, линька уже раз ну, ушатанная, проще говоря. И вы едете, и у вас вот так вот. То есть вы слышите постукивание, и начинает ленько тарабанить по стойке. Естественно, так как у вас стойка притянута к кузову, поэтому, естественно, дает это все на кузов. Вы не понимаете, в чем проблема, проблема вот в этой самой линке. И хотелось бы еще акцентировать на данном нюансе. На линках старого образца мы видим, что она, в принципе, вот я тут уже раскрутил, раскрутил. Видим, да, или здесь есть, если вдруг ее раз, разбила сюда, есть возможность установить шестигранный ключ, да, зафиксировать его и вот, вот такой вот отрешеточкой покручивая открутить или там рожковым ключом не особо важно. Так вот что хотелось бы рассказать по этому поводу. Купил я ситиеровские линки и что мы видим? А видим мы следующее. Вот она выглядит как новая линка от Компании вот такая вот CTR. Мада Инкория. Ну ничего как бы не скажешь, да, вроде бы. Так вот ее номер. Покупал я их еще в прошлом году, да, так и не успел поставить. CLT2. Так суть какая? То есть э, все бы ничего, да, с этими линками, если бы не было одной проблемы. Видим, да? Смотрим на одну, смотрим на вторую. Если случится такая ситуация, что разобьет вот эту линку, у вас не будет возможности ее э, таким способом аккуратным открутить. Да что ты фокус-то пропадаешь? И вам придется ее тупо жестко пилить, потому что других вариантов уже не будет. Болгарка срезать и выбивать, других шансов не будет. Вот такая вот проблема. Я не знаю, оригинальные ли это линки стоят или... Скорее всего, конечно, не оригинальной машине уже, блин, 30 лет, естественно, нет. Так вот, единственное, что меня действительно настораживает, ну, все понятно, что это тупо аналог, аналоговая запчасть. И я ничего не говорю про этот вопрос, но неужели нельзя, можно было бы сделать форму под шестигранник, для того, чтобы было аккуратно, можно было открутить данную линьку стабилизатора блин, я не знаю, неужели такая проблема сделать это, Но ну, это же так действительно намного удобнее и комфортнее я вот сколько, в основном я конечно в последнее время ставлю линки либо 3 пятерки, либо CTR, так как у нас в принципе так не особо разгуляешься так, разновидностей таких есть можно было бы еще и Масумовский купить но я если честно пока так себе отношусь к компании Масум, посредственно в принципе ремень не понравился на дизельную, я я ставил, пробежал 9 месяцев, а вот остальные запчасти еще под вопросом, как бы да, знаю, что компания сейчас уже нормально стан... уже запчасти у нее становится намного лучше и, конечно к этому вопросов никаких но вот именно действительно, вот CDR не знаю, компания смотрит, не смотрит. Наверное, это конечно, смотрит, но меня здесь действительно удивляет. Ну, неужели нельзя сделать разъем под, под такой же шестигранник? Это же очень удобно, реально, для разбора, для съема. Не надо ничего пилить, там лазить болгаркой. Хотя, в принципе, болгаркой особо не проблемно. Срезал, выбил, и выкинул. Ну и... Покажу, как... В принципе, по-быстрому, без, без особых проблем поменять эту линьку. В принципе, тут ничего сложного, но для, для тех, кто еще ни разу этого не делал, показываю. Ситуация сталкивается с, получается так, что для начала посмотрим, как она должна стоять. Видим, да? А стоять она должна новая, не... даже если вы шевелите, она не должна шевелиться, то есть она жестко зафиксирована. Как это сделать, чтобы ее отсюда вытащить? Потому что, когда вы снимаете колесо, да, ступится... Отпружинивает вниз и здесь, и когда вы начинаете даже откручивать, ленька перекашивается и у вас не получается. Это что нужно сделать? Берете простой домкар, домкрат Видите, у меня их два. На одном я поднимаю машину. Вторым домкратом я под, поднимаю ступицу. Задираю ступицу, выравнивается сама вот эта ось. И все, и вы спокойно можете ее прямо руками демонтировать. Особых это проблем нету, поэтому имейте в виду. И да, прежде чем э, затягивать новые гайки, э, посмотрите, вы можете поставить либо эти гайки, либо с виниловым кольцом. Но здесь, которые в комплекте идут шли, они тут без винилового кольца шли, поэтому я не знаю, э, долго ли продержится. И предварительно всегда смазывайте, делайте смазку. Брызгайте ВДшкой или чем-нибудь для того, чтобы потом гайки вы смогли с легкостью открутить. Так как эта смазка под болтами в любом случае сохранится. Силиконовая этом или еще какая-либо. То есть брызгайте резьбу и только потом накручивайте гайки. И только тогда у вас будет все хорошо. Ну вот такая проблема может у вас случиться, если вдруг вы столкнетесь с такой проблемой, стука на задней оси. Линка стабилизатора. Имейте в виду, будьте в курсе по каким вопросам. Кому ролик понравился, поставь класс. Подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.